В недавно вышедшей бете мода Game of Thrones для Crusader Kings 3 очень красивая и проработанная карта. В этом видео я буду восторгаться стараниями разработчиков, которые они вложили в проработку карты вастероса которая доступна на релизе, а после этого я покажу вам то, что разработчики захотели скрыть от нас за стеной тумана, сразу после сообщения от спонсора. Есть кое-что, что ни от кого не спрятано и безумно полезно, особенно для тех, кто играет в Crusader Kings 3 и другие игры через Steam. Вот, например, купили вы SK3 и другие дополнения к нему в Steam, а сейчас ломаете голову над тем, как получить новое дополнение туры и турниры, ведь с пополнением кошелька в Steam сейчас есть определенные трудности. Есть решение, сервис Купи Код. Просто заходите на сайт, по моей ссылке в описании, вводите логин вашего стима, тот самый, который написан вот здесь.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 Переходи по моей ссылке в описании и пополняй кошелек Steam максимально эффективно и комфортно вместе с сервисом Купи код. Разработчики явно постарались и мне кажется за два года работы над этим модом львиную долю времени они потратили именно на карту. Наиболее очевидные, так сказать, видимые невооруженным взглядом старания, они приложили, работая над 3D-моделями достопримечательности ступримечательности Вестероса. Особенно мне понравился Ланиспорт с его утесом Кастерли, где живет гордый лор, что зовется львом, и с большой горы смотрит грозно на всех остальных. Глядя на высоту этой горы, в очередной раз удивляешься в храбрости Джейми Ланнистера, который, по словам Серсея, в детстве сигал в воду с самой ее вершины. Они даже сделали вот эту арку под утесом Кастерли, которая не раз появлялась в сериале и упоминалась в книгах. Именно через нее не только сливаются все стоки отхода Утеса Кастерли, но еще через нее идет тайный ход, через который Тирион вводил своих шлюх прямо в замок. Королевская гавань внушает. Не зря она считается столицей столиц. Красный замок и септа Бейлора прекрасный. Так же, как и Драконьи логово которое почему-то выглядит целым, хотя, как известно, оно было разрушено в ходе событий Танца Драконов и должно представлять собой не более чем грандиозные руины. Но спишем это на то, что, скорее всего, сложно прописать в скриптах изменения в 3D-моделях на карте. Белая Гавань, крупнейший город севера, также приятен глазу. И очень приятно, что разработчики сделали 3D-модель и для него. Но вот для Староместа, еще одного крупнейшего города Вестероса, Разработчики сделали только высокую башню Хайтауров. Цитадели и самого города на карте еще пока нет, но думаю, в будущих обновлениях сделают и их тоже. Солнечное копье тоже очень красив своим стилем арабской архитектуры. Знаменитые замки Вестероса тоже были сделаны на славу. Штормовой предел будто бы сошел с экрана сериала Дома Дракона. Хайгарден. Орлиное гнездо. «Близнецы», «Полуразрушенный Харренхолл», «Драконий камень, под курящейся горой в узком море», «Винтерфелл», «Дредфорд» и «Ров Кейлин». Все будто бы из заставки сериала. Стена на севере внушает и поражает своими размерами. На Железных островах мы можем увидеть Пайк. А еще скелет Нагги, легендарного морского дракона, которую в век героев убил Серый Король. Среди каменных ребер Нагги, железнорожденные тысячелетиями выбирали себе королей до того, как этот титул стал наследуемым. На Восторосе много чего интересного, и можно много времени потратить, просто летая над континентом и рассматривая все его достопримечательности. Но большую часть карты... Разработчики скрыли от нас туманом войны, за который, кстати, можно заглянуть, если зажать правую кнопку мыши и потянуть вниз, тем самым поворачиваю карту и опускаясь ниже этого тумана. Можно таким образом полетать над Эссосом и Саториусом и рассмотреть их ландшафт, который разработчики уже сделали, но еще не раскрасили и не заполнили деталями. А в студионном море на севере, под украшениями карты, так вообще скрывается целый отдельный континент, на котором разработчики, вероятно, тестировали все элементы карты, перед тем, как размещать их. Вот, например, леса, дороги и реки. Вот копия стены, еще не превращенная в ледяную. Еще вот тут видно, как они тестировали разные варианты перепада ландшафта. Вот эти горные пики, так вообще, как по мне, что-то психоделическое. Мне кажется, это они тестировали рельеф перед созданием костяных и рассветных гор. Хотя один ларовец намекнул мне, что это может быть континент ацтеков, где они применяли свою магию земли, позаимствованную у детей леса. Верить ему или нет, я не знаю. Еще из интересного в Эссосе можно отметить заготовки для 3D-моделей на острове Элирия, и на месте города Толос. Остальные же части Эссоса и Саториуса, Летних островов и Ультаса представляют собой такие же лунные пейзажи из пустых и не текстур. Летая над ними, просто поражаешься тому, как же много еще предстоит нам увидеть и какой же красивый и чудесный мир нас ждет в будущих обновлениях. Будем ждать! Ну и напоследок хочу показать вам вот эти маленькие островки с бурной тропической растительностью в юго-западном уголке карты. Это Эйгон, Весенья и Рейнис, острова, которые открыла Элисса Фарман во время своей экспедиции по морю. Надеюсь, в будущих версиях мода эти острова можно будет колонизировать, хотя они так далеко и так малы, что вряд ли в этом будет какой-то смысл. Но для общей копилки возможностей интересно. Вот такое вот видео получилось. Если было чем-то вам интересно, поддержите его лайком, подпишитесь, напишите комментарий, узнали ли вы что-то новое из этого видео. Или может я что-то пропустил и не показал? И заглядывайте на бусте. Там эксклюзивный контент и ролики выходят раньше. И с бустерами я обсуждаю все новинки канала. Спасибо всем, кто уже меня поддерживает. Риа 2003, Ворон Анзу, Ярослав, Тесс Адамс и Иван Ходаков. Всем спасибо за просмотр. И еще хочу порекомендовать вам дизайнера, который делает превью к моим видео. Мой хороший друг и подписчик... Forest. Ссылка на его группу будет в описании. Он занимается этим недавно, но уже делает потрясные дизайны быстро и недорого. Если вам нужно оформление для вашего канала, группы или какой-нибудь дизайн, то заходите и обращайтесь к нему.